что любовь это химия. Да ладно, химия? Правда? И тут возникает вопрос, что дальше? Окей, любовь или химия? Ой, Руслан, ты меня что за лук держишь? Вывод. Где вывод, сука? Выводы нигде никогда не пишется. Просто школьники видят это и репостят к себе на стену, чтобы почувствовать гордость. Но вот что интересно, пацан. Гордость это тоже химия. Страх это тоже химия. Чувство твоей важности раздуты это невозможного. За счет того, что ты репостишь себе на стену всякую хуйню, чтобы твои псевдоинтеллектуальные друзья это видели. Или чтобы это видели твои тупые друзья, которым ты хочешь показать, как правильно. Это тоже химия. мы поняли. Тебе любовь не нужна. этого тебе ее взять-то?